Such O-O as such O-O O-O 26 27 Сейчас оборудование уже на месте, плитка в полном объеме у нас в аэропорту, так что никаких рисков я не вижу. Повторюсь, мы пришли к отделочным работам, материалы все уже в наличии. Ну, у нас аэродром еще закрыт для приема гражданских судов, поэтому время есть, но нам хотелось бы, чтобы к Новому году обновлённое здание ровно ждал, стараться. И к концу февраля случается реконструкция, стараюсь...